Хорошо. Но это еще не все. исчез так же внезапно, как и появился. Вопросом: можно испортить отношение к себе? Ты спросил Словью и один. Ты извращение <пуф> тампоны. <пуф> Два. <пуф> Ты не доверяешь ей. Спиздил отчет. В обоих вариантах она в ответ не доверяет тебе и не идет с тобой в лес. Реалистично? Нет, не реалистично.